если христианин не медитирует, то он находится на очень опасном пути. Медитация – это основа основ, это то, к чему призывал Иисус Христос. Все великие божьи люди медитировали. Более того, без медитации нет духовного роста, без медитации нет просвещения, без медитации нет победы. И в каком-то смысле без медитации нет спасения. Если вы думаете, что слово «медитация» не встречается в Библии, то вы глубоко заблуждаетесь. Давайте начнем с самого начала. Книга Бытие, 24 глава, 63 стих. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды». Кто-то, возможно, спросит, ну и где же здесь слово «медитация»? А слово «медитация» здесь переводится словом «поразмыслить». К сожалению, сегодня слово «медитация» ассоциируется с буддизмом и восточными духовными практиками, хотя в действительности оно имеет совсем другое значение. Давайте посмотрим, что медитация пишет Википедия. Слово «медитация» происходит от латинского глагола медитари, который в разных контекстах означает «обдумывать», «мысленно созерцать», «вырабатывать идеи». В Ветхом Завете глагол «хага» означает не только «вздыхать» или «шептать», но и «размышлять умственно», «созерцать». Ниже мы можем увидеть еще одни значения слова «медитация» «размышление», «обдумывание», «обдумывать», «размышлять», «рассуждать». Почему медитация для христианина так важна? Ответ отчасти кроется в том, от чего нас спас сам Господь. «Если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования ваше, зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов». Мы спасены от суетной жизни, суетной жизни язычества, от заблуждения этого мира. Заметьте, что сделал Исаак, он вышел в поле поразмыслить, Сегодня христианам так сложно остановиться. Суета-сует. И в этой суете у нас нет времени думать о кресте, размышлять о Боге, о церкви, о вере, об Иисусе. Медитировать для христианина – это не стоять в позе буддиста, скрестив ноги и закрыв глаза. Это глубокое и осознанное размышление над духовным. Мы грешим, если во всей этой суете не останавливаемся. Дьявол боится, когда мы размышляем. Поэтому он бросает все силы на то, чтобы нас вовлечь в суету.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 Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих деяниях твоих. Кто из нас сегодня уделяет достаточно времени для размышления? Мы иногда бежим, бежим так ревностно порой вперед, а иногда бывает останавливаемся и задаем себе очень даже уместный вопрос, а направлены ли мы дороги? А где мы были раньше? Соломон в таком случае говорит, обдумай стезю для ноги твоей и все пути твоида будут тверды. И наконец, один из самых сильных примеров в Священном Писании, лично для меня, 11 глава послания к евреям, где написано «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться но они стремились к лучшему, то есть к небесным, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Их мысли, их размышления были направлены вверх. Апостол Павел жил небесным. Мы недооцениваем пользу и силу медитации, размышлений. Я думаю, что все вы согласитесь со мной, что Иисус достоин, чтобы мы думали о нем больше, чтобы все наши мысли были направлены к Нему. Мы можем осуетиться не только в работе, но и в служении. Поэтому для нас важно находить время для размышлений, так же, как делал Исаак. И пусть в этом всем нам поможет Господь. Аминь.